Всем доброе время суток. Время суток. Так как я хожу довольно много часто в лес, за грибами, с ягодами, просто гуляю. Хочу поделиться своим опытом. Первых. Что надо иметь в лес, как одеваться. надеваться одеваться не надо броска чтобы бросалось в глаза. Мало ли потеряетесь, заблудитесь чтобы спасатели могли найти. Потому что защитные одежды не будут очень долго искать. Даже если человек мало ли плохо стал, упал. Вот. Ну, конечно, одежда должна быть удобной и комфортной. Чтобы поход за гребами был комфортным, удобным, необходимо иметь соответствующую экипировку. Вот, допустим, лучше всего это короб. У меня такой металлический, такой с укрепленной ручкой. Здесь соответствующие всякие дырочки. Ну, повесить одежду запасную, мало ли. Вот. Он удобно закрывается. На нем можно сесть. Если что, если допустим мокрость, обязательно плащ. Но я с собой летом ношу тепло одноразовое такой На всякий случай. У меня лежит в кармане. Есть не просит. Во вторых необходимо короб правильно оборудовать. Оклеить его чайч мягким, чтобы спине было и тепло, и удобно. В-третьих, лучше всего сделать такие крючки. Я на крючки и пакет. Вот у меня пакет. С грибами второй пакет у меня там не квадрокоптер и у меня руки не заняты руки свободные я спокойно иду собираю грибы даже не снимаю ни короб другая пакет грибы там никогда не помутся по мере сбора грибов но ну, я только пакет собрал сейчас пересыплю это уже короба будет их пересыпаем в короб ну, соответственно я уже сказал вот вот эти грибы здесь еще растут Воду надо обязательно, с собой воду, и небольшой запас пищи. Если на полдня, как я вот сейчас на полдня сбегаю, быстренько рыбов наберу, на обычный короб и два таких пакета. Можно, конечно, взять с собой емкость пластиковую, приделать и ручку, ну и рюкзаку. И тоже вешать вот на этот крючок. Она особо не болтает, старая. -то. И не мешает. Главное, что руки свободны. Ну, если уже многие ноги с кем хожу, они постоянно... В руках ведра, за спиной маленький рюкзачок. И так мучаются, идут грибологи. Чтобы им, допустим, гриб срезать, приходится ставить все на пол, на землю, срезать, проверять гриб. Ну, идти дальше. Ну, лучше, конечно, найти место, все это ставить. И рядом пособирать, сыпать и дальше идти. Это что касается предметов для сбора грибов, ягод. Конечно, для грабилку не тоже желательно веревочку приделать и тоже можно вешать на крючок она будет какой-нибудь висеть и не мешать где-то у меня про мой контейн комбайн комбайнер где-то видео есть ну, что еще необходимо иметь так радио сказал вот такие такую штучки необходимо иметь это сигнал охотника мало ли бывает ситуации когда выбежит зверь вот этот сигнал охотника я взял, я не стал брать ракетницу, потому что она заглушает звук. У него очень сильный сигнал, очень, очень си, сильный взрыв производит, или как назвать, не знаю, громкий хлопок. Так что оглушает. Человек оглушает. зверь тем более бежит. Плюс не только для животных этот ящик здесь необходимо. А если рядом спутник, и он внезапно пропал. Не может найти, если есть связь. Можно по телефону созвониться, сказать, сейчас я стреляю. У меня вот эти вот такие случаи были, не раз, когда на, на сигнал человек выходит ко мне и мы идем дальше. Последний раз я потратил где-то 4 ракетки. Что там женщина шел, она постоянно вот это пропадало. Мне приходилось расходовать. Плюс фистульку. Вот цистульку необходимо, чтобы не орать друг другу, свистнули и тоже от животных отпугивать. Это необходимые вещи поверьте хожу очень много и они пригождаются вот этот вот Жгучий перчик баллончик тоже необходим мне к счастью он ни разу не пригодился это очень здорово скотч а у них два один был у меня такой распыляющий другой струйный сейчас не знаю уже их много так потом что еще Скотч я беру с собой, мало ли, если пакет, ручка порвется, можно будет подклеить. У меня был случай, когда мы с шли. многодневный поход, и по дороге у меня была большая сумка с едой, оторвалась ручка. Просто там с камня на камне так получилось, что прыгнул, ручка оторвалась, скотч помог, я все перемотал и уже нес спокойно. Так бы не знаю, какие у несу этот пакет без ручек. Это не все. Ну, Соответственно, средство от комаров это само собой. Я думаю, никто не забывает. Потом. Еще такая штука есть. Фальш, фальшфейр. Он необходим тоже от животных. В основном медведей. К я тоже им никогда не пользовался. Надеюсь, он мне не пригодится. Нож, соответственно, все знают, чтобы грибы срезать. Можно выкручивать, я выкручиваю, и... Ну и как задач. не обойтись без современной электроники? Это навигатор. Навигатором я пользуюсь в основном, так у меня нет машины. Я отмечаю точку, откуда я вышел, где будет меня ждать автобус. И иду уже по лесу. Потом, когда собираюсь домой, я набираю точку, которая необходима мне попасть, возвратиться. И он мне показывает, навигатор, когда я буду на месте. Соответственно, я уже сам решаю посидеть мне еще в лесу или надо быстро-быстро идти домой очень много раз меня выручал когда я опаздывал уже ну, как бы думал, опаздывай, не опаздывай включаю, все у меня, мое распоряжение 5 минут ну, то есть, от, допустим, автобус стоит 4.05 он показывает, что в 14.00 я там буду если я уже иду и спокойно дохожу до места ну, плюс еще, конечно, у него хорошие возможности можно Хотя часто делаю, когда я иду за морожкой, накануне, когда уже так, через неделю пойду на морожкой, на этой неделе я пойду, места посмотрю. Вот я хожу, пометя точки, обычно я делаю с ночевкой. Так, прошел, помет, точки наметил себе, куда я потом приду, ночую, иду обратно, но другим путем, стараюсь, чтобы тоже пометить более-менее точки, такие хорошие уже, ягодные. И на следующей неделе я иду, уже спокойно, собираю ягоду, в больших количествах. Я всегда собираю очень много. Много грибов, ягод, морожки. морожки как бы не то, что я отмечаю отдельно, потому что не все почему-то ее находят. Некоторые может, говорят, что ее очень много, некоторые ее никогда и не видят даже. Вот для меня нонсенс, конечно. Это все касается экипировки. Грибы и средства защиты. Потому что газовые и все остальное я стал искать по мере необходимости. Первый раз встретился в лесу с собаками, но ну, они на меня не напали, они шли, куда-то исчезали. После этого стал брать с собой баллончики, мало ли что. Потом я встретился пять с собаками, которые там что-то грызлись в лесу. Я быстренько пошел мне буду брать с собой еще что-нибудь. И вот со временем у меня накопились баллончики, фальшфейер. Да, фальшивый появился, когда стали пугать всех, всех медведей, что медведи стали в лесу появляться в большем количестве. Ну и потом у меня появился сигнал охотника. Так как стал, когда хожу не один, постоянно теряются сам женщины. Ну, вроде входишь на точку, на место, говоришь, все, через час встречаемся здесь. И нет, и нет. Но они ж, мы потеряли, заблудились. И очень много времени какое на то, чтобы искать. Конечно, не было никогда так, чтобы я никого не находил. Находились все люди. И мы шли домой. Но я, конечно, был уже недовольный, потому что у меня в основном время ушло на поиски этих бедняк. Ну, как правильно срезать грибы? Во-первых, их лучше скручивать. Потому что, ну, вот этот, мне, наверное, не получится скрутить, он какой-то весь загнутый. Потому что ножка гниет, то, что мы срезаем и соответственно у нее гребница ну я такой читал так таких не взялся во-первых объектив не позволяет близко фотографировать близко снять заф зафокусировать я срезаю ножку. ну тут она чистая срезаю около шапки шляпки Всё, это вроде чистая ножка. Потому что зачастую. Ну, еще раз я в центре. Да, тут она чистая. Уже зачастую срезаешь здесь срезаешь у шляпки, она ножка вся червивая. Шляпка обычная. Не. Срезаю пополам очень редко, в редких случениях, когда она совсем большая. Сейчас покажу. Потому что она потом окисляется. Вот, у тут еще рядом занорит. Подосиновик я вот также выкручиваю. У меня выкручивать не совсем получилось, у меня сломалось. Ну вот в данном случае тут шляпка червивая, вот эта ножка червевая. Здесь я, допустим, вот. Здесь она чистая. Допустим. Зая, ну тоже зачастую здесь бывает тоже чистая ножка. И грибники. Они даже не срезают. Они берут все это с собой домой зачем-то. Соответственно, приносят домой гриб червивый, потому что черви дальше расползаются по шляпке. Ну и гриб выбрасывает, Соответственно, тратится время, труд. Потому что, когда идешь, все-таки тяжело нести грибы. И потом перебираешь, и куча мусора. На таких людей, которые почему-то не пользуются данным советом. Почему, не знаю. Ну, видимо, чтобы показать, что грибов очень много собрали. В итоге, вот, допустим, с гриба только мусора. С одного гриба, было бы дома. Вот. Опять же, чуть дальше срезал, опять чистая ножка. И грибники, думаю, что так и надо. Ножка чистая, и червивая, значит и гриб будет не червивый. Ну вот, пакет, это пол, пол короба грибов это то ли какой-то. не бойтесь, пакетах собирать, потому что грибы не помнутся. Хожу я очень долго. Лет в лес тоже сначала с ведрами ходили мы. Сейчас, как вспоминаю, это ну, просто как бы смешно. Дёшь руки заняты, допустим два ведра в руках, лоб не вытери, допустим жарко, комары кусают, ну, мучение. Сбор грибов не должен приходить к мужчине. Должно быть комфортно, удобно. Принесите удовольствие. Как все, что мы делаем, мне кажется, должно доставлять нам удовольствие. Ну, по крайней мере, я так считаю. С собой я имею достаточное количество пакетов. ли порвется. И прошлогодний. То есть не сегодня, когда последний раз я ходил за грибами. На всякий случай, хотя я один долго и не надолго, иду, обычно я, когда она ненадолго хожу, я не беру с собой иду. Ну, всякий случай показать что надо при себе иметь запас еды мало ли забудетесь хотя сейчас ягод много так ну конечно все знают что необходимо с собой иметь несколько зажигалок коробок спичек это все у меня с собой имеется деньги на всякий случай мало ли выйти Если нет навигатора или углудились выйти не месте. машину поймаете вам деньги надо иметь Заря... соответственно заряженный телефон до основания Лучше его от интернета в лесу отключить Хотя вот в том месте, где я сейчас сижу Там даже связи-то нет Вот ну, чтобы не тратить заряд Потому что мы, а, бли, у нас недавно Несколько человек заблудились Их все-таки нашли Ну, сомневаюсь Что тот хотел бы оказаться на их месте Конечно, многие пользуются Навигатором в телефоне Но мне кажется, он не такой удобный Конечно, да, я уже ходил там тоже мне надо было прийти в одну точку, тоже шли далеко, 6 километров. Но я поглядывал периодически на карту. Там одно озеро было небольшое. Ну, озеро. Вот. И чтобы дойти до определенной точки, сначала бы дойти до озера. Немножко в сторону пошел, открыл Google Map, о, иду вправо, надливее. И все, и пошел. Хотя так и так бы я туда дошел, но это мне сократило время. Я попал в точку нужную, намного быстрее, чем если бы я шел без карты. кто мне скажет, вот, надо ориентироваться в лесу. Я нормально ориентируюсь, просто иногда ты идешь, когда... Ну, немножко вился, туман, например. У меня был случай, когда пришел в лес, туман был. Вот то дерево, допустим, видно, вот дальше деревьев не было видно, сплошной туман. Я был в эпицентре тумана, я шел-шел, пройду немножко опять на том же месте. Иду, иду, опять на том же месте. Просто когда идешь, одна нога быстрее идет, как бы шаг длиннее, другой ноги короче. Поэтому идешь как по кругу. Такая у меня была ситуация. Потом все таки навигатор включил, посмотрел компас и пошел на запад уже. Ш пошел в сторону запада и когда дошел до того места, куда мне надо было, ну, дальше в лес ушел туман рассеялся, я спокойно уже собирал грибы, спокойно вернулся, весь забитый грибами. Вот так бы если бы я без компаса, хотя и можно было компас просто иметь с собой, я бы грузил бы на этом месте. Раньше, когда-то когда, когда -то давно, вот, все это я не брал. Я брал с собой только компас и уже ориентировался по компасу. Сейчас появились и телефоны, и с картами, и навигаторы. Сейчас уже не знаю, как может заблудиться. Все есть. Пользуйся. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. Может еще что-нибудь поснимаю, там красиво. еще такой момент. Некоторые берут свой в лес газеты. мало ну, ли костер развести. Соответственно, зачастую это все промокает. Дождь. Надо костер развести. Я сталкивался с тем, что народ теряется. Ну, вот, допустим, береза. Но ну, это маленькая. Надо найти большую, и толстую сделать ножом срез по стволу хороший срез поддеть и снять кору и все это очень хороший рожик собрать хороста он быстро сохнет когда разжигаете кору от него сильное пламя соответственно быстренько просыхает хворост разгорается и кладете много много хвороста лучше конечно елового соснова он Быстрее горит, ярче, как сказать, не знаю. Он лучше горит. Потом уже можно положить толстые бревна. Потом я очень люблю подкладывать мертвое дерево берез, мертвую березу, но они обычно гнилые. Вот когда пламя уже разгорелось, обложить костер такими гнилушками, они подсыхают, по мере того, как они сохнут, они дают дым. И, соответственно, комаров нет. Очень мне нравятся березы. После того, как они подсохнут, береза сильно начинает гореть, дает очень хороший жар и горит довольно долго. Что еще сказать? -то? Лучше останавливаться около какого-нибудь источника воды, например, ручей, озеро, и там уже, если с ночевкой, оставаться лучше водоема всегда еще попить воды добыть. но я думаю, это все знают. Единственное, вот не знаю, что сталкиваюсь с этими грибниками, которые ходят с ведрами. Это меня просто убивает. Особенно когда идут со мной. Помоги, подожди. Комары кусают. Ну и прочие неудобства не доставляют. И никто не делает крючки. У меня крючки на всех, на всех моих снаряжениях. Даже на кладке, когда я просто иду в безочевке, в лес прогуляться, там, под ловушку поставить. У меня есть крючки. Мало ли что там найдешь травы пособираешь патрокоптер тот же раз повесится на крючок фотоаппарат сумку с фотоаппаратом, все И руки свободны ну, не буду уже занудствовать потому что я сомневаюсь что до этого момента досмотрел если кто-то вообще будет смотреть это мое занудное видео вот такая погодка сегодня очень замечательная сегодня жарко так сегодня сегодня 3 сентября Обещает плюс 19. Сейчас уже где-то плюс 17, наверное, точно. Собрал я пол короба. Сейчас я вот это очень грибное место здесь поброжу немножко, подсобираю грибочков и домой. Уже завтра я пойду далеко-далеко и далеко за ягодой. За черника. В этом месте тоже есть черника. Ее много, но она здесь кисловатая, мне не нравится. какая полузгнившая, не знаю. Я здесь не люблю собирать. Хотя по молодости здесь тоже собирал эту кислятину. По молодости меня могу что было. Я даже ходил в лес с ночевкой, без палатки, с одной пенкой. На пенку ляжешь и спишь. Это хорошо, когда дождей нет. А когда дождь, просыпаешься в воде. Проснулся один раз, так в воде. Костерочки, соответственно, разожгешь, погреешься, высушишься, когда дождь закончится, высушишься, ляжешься спать, обратно просыпаешься в воде. Вот, Забойтесь о комфорте. И комфорт, конечно. Ну, как сказать, не всегда он полезен, но лучше, чтобы он был. Что, чтобы не отбить желание ходить в лес, за грибами, там просто в лес отдыхать. Лучше подготовиться, чтобы все было, как говорят, на мази. Особенно, когда с кем-то, с детьми. Я когда с детьми хожу, я хочу, чтобы им было очень комфортно. Чтобы они запоминали поход лес, не как какую-то муку, что вот только шли, устали. Все это натирает, руки заняты. А, чтобы у них воспоминания были очень хорошие. Чтобы мы шли, пришли, там костерчки зажили, поспали. Нам было удобно, тепло. Мы не мерзли. Так нам, взрослые, нам можно не померзть, что с нами не случится. А дети запомнят, и у них пропадет интерес какой ходить в лес. О чем я не хочу, конечно. Чтобы они отдыхали именно в лесу. Мне кажется, самый лучший отдых – это лес. Потому что, допустим, уходишь на три дня лес, в пятницу, после работы, собираешь лес, идешь, с пятницу, в субботу ночуешь, в субботу на воскресенье ночуешь, в воскресенье вечером приходишь, домой, все меняется. Вот какое-то мироощущение, все какое-то кажется медленным, такое все равномерное, и полностью отдохнувшим. Такое ощущение, будто месяц был в отпуске. Не месяц, недели две точно. Но это по моим ощущениям. Кстати, не только мои. А еще Люди такие дописывали то же самое, которые со мной ходили. Я, конечно, хочу, пытаюсь ходить один. Одному, но и атмосфернее. Вот тишина. Просто насладиться тишиной. этой. Шумом деревьев, пением птиц. ну Птиц особо здесь нет сейчас. В этом месте почему-то. Может, я разговариваю, не улетели... А бывает, что сядешь, просто сижу там по себе в тишине. И птицы прям летают над головой. Одна птица подлетела ко мне, испугалась, может она не заметила меня. И закричала и улетела. Какая-то маленькая пташка. Вот. Савато уже один раз. Ну, какая-то она, не знаю, больная что ли была. Этот аппарат я еще не достал, не раскрылся, не распаковался. И она стала мной парить. Круга три очень низко пролетела надо мной потом улетела где-то в конце болота то ли села то ли упавлина видимо старенькая была может помощи просила тоже животные часто просит помощь у людей насладитесь плохо что динамика этот микрофон фотоаппарата не передает именно ветер как он есть на самом деле вот его шум ветра он выскажет. Я думаю, что может это видео не получится из-за того, что ветер будет мешать снимать, к сожалению такое. Я перезвучивать не хочу. Как уже снял, так и снял. Так, все, пошел я по этой порядке поброжу и домой. Уже завтра у меня длинный поход на весь день, потому что сбор ягод. Немножко ну, посложнее, чем бург грибов. Говорю, что грибы, что они растут, растут. Собираешь, назобрал, забирал, тебе надо ушел. А вот ягоды надо еще и выбирать. Я уже говорил. Я обычно когда ягоды собираю, ну тоже вот я пробегусь, попробую на одной пленке, на другой. Вот, вкусный, да, вот сюда пойду в другой раз. И вот как раз я завтра пойду на небольшой склон. Ну, как небольшой, он ну, довольно-таки большой южный склон. Это не тот южный склон, который у нас в городе Муромске называется, южный склон. а просто склон, который находится на юге, на южной стороне. Вот обычно там черника, она крупная и сладкая. Потом уже надо будет за брусникой сходить. Тоже у меня такое местечко есть хорошее. Туда я обычно, если кто-то сам бросится, я беру только женщин. Ну, еще одного человека. Ну, потому что женщины, они... Зачастую плохо ориентируются в лесу. И один раз их сводишь, они уже туда, на то место никого не приведут. Да, и далеко идти, реально далеко. Я одну водил женщину. Ну, как она? Ну, ей чуть за 50 было. Ну, прошли, осталось где-то километр полтора Все, она говорит, брось меня здесь, я больше не могу. Я говорю, пошли немножко вот на той сопочке. Все, дошли. Она вся бедная устала. Но потом, когда... На спирали позвонил, говорит, очень хорошая брусника, там реально она, там сопка, она высоко находится, и южная к тому же, даже в стороне, там как бы юг, восток, все, она, она вся в бруснике, и там она очень хорошо спеет, и быстро, ну не знаю, как это все описать, но крупная, хорошая брусника в таких местах растет. Вот мое место любимое, русничное, потому что в других я местах наберут, я не хочу ни с кем туда ехать. У меня есть свои места, я знаю, что я там наберу. Уже было сколько случаев, когда меня куда-нибудь возят. Мы приезжаем, то по печени, то по серебрянке. Народа много, машины, машины вдоль дорог стоят, это когда выходные заходишь в лес. И люди везде даже грибы и то уже все собрали а когда один приезжаешь не на машине пройдешь там несколько километров никого нет тишина спокойствие грибов в тьма если знаешь ягодные места ягод полно но я собираю основном морожку чинику и голубику я очень редко она мягкая неудобно транспортировать потому что другой ягоды полно если бы у нас одна голубика росла бы, то да никуда не денешься, я ходил бы за голубикой но, все равно я так, может через год, где-то так раз два года и литра по три собираю замораживаю и потом уже делаю комп... морс Добавляю брусничный морс на голубику, мне очень нравится этот вкус, когда голубика с брусникой. Кстати, эта идея, как-нибудь собрать и потом показать, как я делаю морс. Ну, в принципе, в этом сложного нет. Вкус все равно вряд ли кто попробует, ввиду вкус не передать по, по видео. Но голубик она тоже очень полезная Вино я не делаю Многие делают вины из голубики Но ну, не знаю, это какое-то извращение, мне кажется Вино он должен быть из награды Так, классическое Зашел на 3 метра Сразу таких три красивых подосиновика Народ их называют Красноголовики Посмотрим, что они представляют Так, здесь нет Здесь червей нет Так, чистый Так, сейчас не знаю, почему ноги не режут грибы, ножки, так вот. даже со шляпкой оставляют, этот я не буду держать. Так, ведь все равно придется время готовки, время чистки грибов их все равно резать. Тут уже никуда не деться. но я, кстати, заметил, что здесь народ ходит. И после них остаются вот такие вот кучки. Даже больше, видимо, народ грибы собирает, потом уже их перебирают, собирают, соберет, может пакет, может ведро, так тоже чистый и потом уже перебирают грибы, чтобы не не таскать с собой тяжесть лишнюю, ненужную, а чтобы показать, что много грибов насобирали, это лучше уже готовым виде показать, потому что вот еще народ покупает грибы, продается целиком, допустим гриб с ножкой, народ покупает эту кучку а что там внутри, неизвестно. Это закупишь, он весь червью. Конечно, есть способ его, конечно, вот пожамкать, но вот допустим в этом случае он кажется мягким. я сомневаюсь, что он червивый. Вот как обычно так, это тоже не червивый, но он мягкий. Хотя это нормально все. Это я соберу себе. Вот я, так. конечно, извиняюсь за свою дикцию. Ну, такая у меня дикция. Я пытаюсь говорить понятно. Но все равно бывает так, что не получается Слова глотаю И еще главное, когда вы уходите, надо смотреть, все ли взяли Я, к примеру, нож забыл Зашел дальше, там гриб А ножика нет Хорошо недалеко отошел, вернулся, вот он Лежит То есть, Второй раз его уже теряю, второй раз нахожу Где раз топор потерял Так и не нашел ведь ну, где-то ну, далеко от этого места Или вряд ли на это то, что нужно.